Смотрим. Всем привет, с вами Олег Хокеев. Я хочу рассказать небольшую историю, как я познакомился с красивыми девчонками. Гуляю тут как-то, гуляю. и Смотрю, стоят две красавицы. Ну, думаю, грех не познакомиться. Подхожу и спрашиваю, можно познакомиться? Они говорят, конечно, можно. Но для этого надо заполнить анкетку. И дают мне... Вот такую анкету. Вот такую бумажку. А что у нас с обратной стороны нарисовано? Ага, вот так вот. Ну, я, естественно... Взял и все заполнил, имя, фамилия, прочее, а, Чего не сделаешь ради симпатичных девушек, вот. А в награду за это мне выдали раз и два, и я был этому очень сильно рад. Я говорю, ну а как, мы можем дальше встречаться? Они говорят, конечно, и дают мне график свиданий, в среду и субботу, двенадцать тридцать. Если... Заниматься будем вместе спортом И нас еще много да. В общем, я понял, что я попал Пришлось купить спортивные носки Новые беговые кроссовки Чтобы каждый день бегать на свидание Я говорю, ну а какой будет результат Если я буду очень часто ходить к вам на свидание Так, у вас будут спорт... вот очень накаченные ноги Это первое А отличное самочувствие Это только второе Итак, можно на самом деле продолжает до бесконечности, но если у вас есть карточка, у вас есть карточка, да. кстати. вы собираете кроссовочки. Да, да, и да, да, да, да, да, И тут я понял, что я попал. То есть я должен минимум 10 раз к ним прийти, и каждый раз я пробегаю примерно 3 километра. Сегодня у меня вторая попытка, и мы посмотрим, как это у меня все получается. Клинчай. Девчонки, пожелайте мне удачи. удачи. Скоро будет марафон. Очень. Надеемся, а километров? что вы выиграете. 10 10 километров. 42. Нет, ну 42 я тоже, мне кажется, ну хотя можно попробовать 42. Ну как-то на следующий год можно 42, если ходить к нам каждый раз все время почаще. Вот. И, собственно, 10 километров 17 сентября будет забег в Лужниках. Поэтому можно получаться. А вообще, кто все это организовал? Адидас. Спасибо, Адидас. Я не очень хорошо экипирован. У меня только. Майка фирмы Adidas, а все остальное Найка Рибок. Но я буду бип, любить. Да, да. Но я буду любить Adidas больше. Если это все будет продаваться холодное время, привезу свой спортивный костюм Adidas. Ура! До встречи! Я уже переоделся. Надо сказать, что здесь все нормально организовано. Есть раздевалочки. Бой нас поведут. Подготовленные тренеры, которые следят за нашим здоровьем, самочувствием и задают правильный ритм. И девчонки будут охранять наши вещи то есть организована камера хранения. В общем, через 2 минуты старт. Здесь и следующий репортаж с забега. Если у меня хватит сил снимать параллельно с бегом. Ну вот, побежали. Я тут в хвосте, потому что снимал группу. Надо вырваться вперед, иначе потом можно очень сильно подстать. Короче, догоняю. Вот здесь примерно группа лидеров. Мы за ней потянемся. В общем, продолжаем бежать. Сейчас легко, потому что дорога идет вниз с горки. Скоро пойдет в горку, будет потяжелее. Прохожие смотрит на нас недоуменными взглядами, не понимая, к нам такая толпа. Это самая серьезная часть испытания. В большой Дмитриевке дорога поднимается в гору. Нужно объегать препятствия в виде идущих пешеходов. И, собственно говоря, в конце этого пути будет понятно, сколько у меня сил. Много или мало. Так, впереди заветная тумба, которая означает половину дистанции. Мне удалось удержаться за нашими лидерами. Посмотрим, как я пробегу вторую половину. Так, разворот. Вот наши девчонки-спортсменки догоняют. В общем старается я стараюсь выложиться по максимуму. Ну вот, осталось совсем чуть-чуть, я бы сказал последние мили, но это не миля, это гораздо меньше. Бежим до конца перекрестка, и мы практически финишные черты. Ну что, до встречи на финише. Вот финишный рывок, и мне надо держаться. Я столько времени бежал за ними. Своим носом к спине, чтобы просто грязь сдаваться на последних 100 метрах. О! И зеленый финал светофора Спешил для нас. Вот, типа и пробежали. Вот такое у меня состояние. Был бы собака, и язык бы на ключо. Но нету. А сейчас нас ждет испытание номер два. О нем будет следующий репортаж. Чемпионы и чемпионки. Что-то Че вы сегодня, ребята, разделились. В прошлый раз вместе бежали. Я сдулся. Сдулся? Ну ладно, все впереди еще, правда? Правда. Надо говорить, не я сдулся, я отложил свой успех до следующего раза. Так и было. Я решил не хвастаться просто. Раньше Ой, вода есть. Ура! Просто... Правда, что есть водичка в этот раз? Большая. А, я заслужил, ура! Я Нет, я тогда не вы вод. пробежите. Три километра люди бегали. Ну, в общем, все, закончили. Я все выдержал. Второй раз был гораздо легче, чем первый. Правда? Ну, есть немного, да. А если каждый день заниматься спортом, какие могут быть шикарные результаты? Каждый день. Да. По чуть-чуть, чуть, достаточно 10 минут уделить спорту, и будет все окей. Вот так вот, вот что говорят правильные парни. И тут у нас стоят еще такие машинки мини, которые заряжают нас энергией, московский беговой клуб. Потом тест будет на него. Да, я поставил галочку. И здесь есть еще интересное. Да. А, блин, <связано> у тебя интернет. Да. Ну, не знаю, да. короче. Ну, ну, ну, сейчас, подожди, может, я эти... А Получаем наклейки. Миша, надо бегать. Надо, надо, надо точно бегать. <с.-> Миша, у нас беговые просто где запал. Пропадают кроссовки. пропадают, так, а я заработал очередную кроссовку. Вот одна у меня есть. Сейчас мне в награду дадут вторую. Прикольно. Сейчас А, девушка, вы можете еще анкету заполнить, получим? бегомой мешочек. Да, да получите. А вот это можно сделать, да? Да, да, да, конечно. У уже все, так, все Ура, да. у меня две кроссовки. А надо еще... Да, да. Сколько Очень еще я. впереди предстоит сделать? Ось. Можно заполнять. Ура, ура, ура, мы сделали это сегодня. Вот так. Ну вот, и разбежались до следующего забега. Все уже зашлись и переоделись. Хорошее дело делает Адидас.